Привет, с вами Поварк, и сейчас мы будем редактировать видео, используя программу Adobe Premiere Pro. У меня версия 2020, мы будем редактировать отрывок из одного момента. Мы будем вставлять туда различные буквы и видеоэффекты. Так что погнали. Кто еще не знаком с приложением Premiere Pro, объясним все вкратце. Значит, здесь есть... Разные вкладки. Learning, Assembly. Оба в, завис в зависимости от чего что делать. В этой вкладке Effects отличается, по-моему, все самые главные эффект. Вот это да, вкладка, это Timeline. Здесь происходит, по-моему, сюда мы ставим все наши эффекты. Видео, языковые, тексты и, текст, и различные вставки. В этой вкладке дается сведение о каком-то предмете. Допустим... Сейчас вот находится сведения этого видео. Вот здесь также есть сведения аудио. Кстати, можно их разгруппировать, чтобы аудио и видео были отдельно. Это вкладка эффекты. Здесь можно добавлять различные эффекты для видео, для аудио, для всяких изображений. Здесь также есть графики, которые можно вставлять. Эм, цвета. Ну, основное это, я не знаю точно сам. Это уже для профессионалов, наверное. Я сам еще только начинающий. Так вот, что мы делаем в первую очередь? Чтобы сделать видео смешным, нам нужно найти смешные моменты. И такие не смешные можно просто обрезать. Так что давайте начнем искать смешные моменты. И сразу я вижу здесь лицо этого молодого человека. Вот его можно выделить в самом начале. Как нам это сделать? Мы выбираем видео, чтобы перейти к... Его Если смотреть по порядку, то, то здесь можно увидеть расположение камеры и э, размер, то есть как она увеличена или уменьшена. Вот это вправо, это, это вправо-лево, это вверх вниз. Здесь есть также rotation, то есть насколько операция будет поверачиваться камера. Также есть функция, называется anchor point. Если здесь, к примеру, это э, видео как будто лист бумаги, и anchor point это как будто гвоздь. Если мы поставим прибьем гвоздь, например, в нижний левый угол, допустим, вот сюда, и то он будет поворачиваться, он будет поворачиваться вот так вот. Ну, короче, понятно. Эта функция уменьшает шатание камеры. Дальше идем в секарстве. Здесь можно сделать маску. Это значит, убирает будто часть, или наоборот, убирает эту часть видео. В общем, я буду вам объяснять по ходу редактирования. Значит, начнем редактировать. Первое — это видение лица этого человека. Можно его просто увеличить. Как это сделать? Мы видим здесь uh, функции scale and position uh, Можем это применить. Просто... Так, мы увеличили камеру и направили ее на лицо этого молодого человека. Как вести камера стоит на месте, она сделала так, чтобы камера двигалась за лицом человека. Как это сделать? Чтобы сделать так, нам нужно нажать на этот, а значит, секундный набирает. Это создает анимацию. Дальше мы жмем Shift и используем кнопки направо и налево. Так, мы переходим на 5 кадров в секунду вперед и назад, соответственно. Мы жмем два раза, чтобы перейти на 10 а кадров, я всегда делаю по 10 кадров, и сейчас мы просто поменяем позицию чуть-чуть, чтобы камера следовала за лицом. Если посмотреть на результат, то этот Эффект движения камеры, он действует на все видео. А мы хотим, чтобы он действовал только, когда показано лицо этого человека. То есть мы берем и находим место, когда уже камера поворачивается в другую сторону. Теперь мы берем инструмент бритва, вот она, Либо горячий клавиш оси. И отрезаем наше видео и аудио также. Дальше мы теперь берем видео и... Ставим его в исходное положение. Результат выглядит вот так. Это то, что нам надо. Мы увеличили камеру, приблизили камеру. То есть мы приблизили камеру к лицу. Было, я не знаю, это смешно или нет. Там не смешно. Дальше у меня идея появилась. Добавить сюда какой-то текст. Добавляем сюда текст, используя инструмент. Uh, вот этот инструмент — это Type 2. На русском, наверное, текст. И просто щелкаем по видео и пишем любой текст. Я хочу написать... Поехали. Поехали. Вот, используя... Вот этот инструмент или горячая клавиша v. Теперь идем к сведениям нашего текста, можно изменить его расположение. Давайте поставим его посередине. И случайно все Теперь надо изменить цвет текста. Мы идем к сведениям текста. Идем ниже, ниже, и здесь мы видим белый квадрат. Его можно изменить на любой цвет, и это изменяет цвет текста. Также я добавил э, функцию stroke, это, по-моему, границы, букв, э, чтобы они были лучше видны. Давайте сделаем примерно вот так. Поехали. Ну, давайте еще добавим скобку. Вот это типа «поехали». На таймване вы увидели, наверное, здесь появилась новая линия. Это линия этого текста. Поехали. Давайте поставим его прям в начало. Не прям на начало, а прям возле его И его также можно уменьшить. И можно уменьшить любой предмет, который вы хотите. Если поднести курсор к самому началу или к самому концу. Вот так вот. Можно э, удлинять их или наоборот уменьшить, соответственно. Вот. Я хочу уменьшить. Также, если у вас курсор стоит вот на краю, если нажмите правую кнопку мыши, тогда можно добавить такой переход, чтобы он плавно, плавно переходил и плавно уходил. делали наше первое изменение в наш видео. Вот, это начало. Ну, еще нам идти много-много. Я не буду вам показывать, как сделать все, но я покажу вам еще один момент, как добавить сюда а, какой-то звуковой или видеоэффект. У меня, значит, есть целый пак всяких а, видеоэффектов. Это различные мемы. Вот, также у меня есть различные Звуковые эффекты. В общем, я думал, думал и придумал, что я возьму этот отрывок, отрежем его вот здесь. И сделаем мы дубликат. Чтобы это повторилось. Как мы это делаем? Мы зажимаем, мы берем видео или предмет, который мы хотим сделать, сделать дубликат, жмем Alt и двигаем его направо или налево. Получается. Получается вот так вот. И зачем я еще хочу сделать дубликат? Я нашел здесь одно видео. В общем, я хочу добавить DJ-кауда туда. Сначала я хочу сделать еще парочку дубликатов то он побольше говорил another one. Еще надо найти то самое видео. DJ Khaled. Я его принес uh, в Premiere Pro. Он пришел вместе с, со своим видео и аудио. Видите, здесь uh, появляется зеленый экран. Как его играть? Мы идем на панель эффектов. Пишем сюда Здесь выходит один эффект. Мы его ставим на видео DJ Khaled. Здесь теперь появляется параметр Ultra Key. здесь э, параметр Key Cover. Здесь выходит цвет черный. Мы берем нашу пипетку. На зеленый. Вот и все. Остается только DJ Khaled. Теперь надо его уменьшить. Всем привет. Это я только снимаю через несколько часов. А так получилось, что там видео оборвалось, и я сейчас редактировал. И мне сейчас приходится еще раз это снимать, наконец. Ну, в общем, я здесь доделал, и вот как выглядит результат. Another one, И я думаю, это конец. Так что это конец только первой части. Во второй части я, скорее всего, если получится, я доделаю это видео. И это уже будет, наверное, побыстрее. Вот. И что еще? Не забывайте ставить лайки и подписываться на меня. До скорой встречи. Конец.